Почему да. человек зависает в энергиях карт э, Таро, с чем связано это зависание, это его нежелание двигаться дальше, например, карта повешенная, не зависла mm -hmm. на 7 лет, сейчас год как в дьяволе. Mm -hmm. Долго, очень долго. А, зависит это прежде всего от а, ограниченной способности сознания воспринимать информацию. Давайте объясню вот на таком простейшем, прошу прощения, но очень образном примере. Представьте себе, что ваше сознание и ваше я есть, ваша душа это труба, пустой сосуд. Чем больше человек развивает себя, тем больше он получает опыта, чем больше он проявляет себя в процессе познания, тем в большей степени становится с каждым днем сечение этой трубы. А значит, вы можете воспринимать поток более высокого качества, более густой, более плотный. В ваше сознание попал поток, который требует большего расширения сознания, то есть большего сечения трубы. Но его не нашел, чего-то не доставало, и он застрял, он не может пройти. До тех пор, пока вы не раздвинете эти границы, то есть Простейшими способами, да, например, как в нашей школе, чистка астрального тела, работа с эфирным телом, убирание из подсознания страхов, работа с ментальным телом. Все эти методы нужны как раз для того, чтобы сечение трубы стало больше, и информации ты способен будешь пропускать больше. Информация обычного человеческого мира, она не плотная, она словом разбавленная, это как водица. А вот информация, которую дают карты Тара, это как густой мед, знаете, как гудрон такой, да? он очень плотный, он упакованный, это одни сплошные зазипованные файлы. И сознание должно иметь очень высокую пропускную способность, чтобы не просто их воспринять, распаковать, но и пропустить сквозь себя, выпустить в окружающую реальность. А у вас они застряли. Представьте себе, что вы на свой компьютер, подгружаете какой-то особо крупный файл, особо большой файл. Он у вас загрузился. Но чтобы распаковаться на компьютере, должно быть большое количество свободной, свободной памяти, оперативной информации. Вы его пытаетесь распаковать? Раскрывайся, да? а он говорит, что недостаточно места на диске. Освободи диск от хлама, выкинь лишнее, и тогда мне хватит места. Очень серьезная информация, особенно которую пускают карты. Они требуют большого места для распаковки. Вот почему я сама веду всех своих учеников, когда ввожу их в карты Большого Аркана, потому что при таких зависаниях у меня есть возможность этот поток продавищно называется, да, не дать возможности в нем зависнуть, встряхнуть сознание, да, встряхнуть эту трубу, расширить ее пусть искусственным магическим методом, но не позволить вот такому состоянию. Базовое состояние ⁇ я есмь тот, кто ⁇ я есмь для вас показано, оно позволит расчистить сознание вот от этого довязания, и плюс обязательная, пожалуйста, Наталья, чистка астрального тела, она снимет обращаясь к той же аналогии, да, кто, к тому же образу, она снимет внутри вашего сознания те наросты, которые делают пропускную способность вашего сознания узкой. То есть природная ваша труба, канал сознания может быть очень большой, но внутренние страхи, как грязь, облепили стенки и не дают возможности энергии и информации проходить. Я понятно думаю, да, это вот аналогия, понятно. Чистка астрального тела помогает вам эту трубу вычистить. И с каждым днем, с каждой практикой, с каждой работой вы будете видеть, как становится легче, легче, легче и легче. Информация течет быстрее, быстрее, быстрее, и быстрее. Энергия перерабатывается все сильнее, все ярче, все эффективнее. Просто надо этот момент продавить. Возникла пробка и зависание Такое зависание обычно очень негативно отражается на как социальной, так и внутренней духовной жизни. Потому что прежде всего проявляется в том, что неспособность сознания при всем желании взять информацию, понять информацию, распаковать ее, двинуться дальше. Я понимаю, что это за состояние, я вам искренне соболезную и предлагаю такой метод для решения этого вопроса. Все методики есть на аудио- и видеодисках, пожалуйста, занимайтесь, занимайтесь самостоятельно в том режиме, в котором вы можете, но обязательно регулярно. Энергия, карта дьявола. Это обязательно черная магия или это дается на выбор? Ни в коем случае, ни в коем случае не черная. Очень неверно будет ее так воспринимать. Дьявола, 15 аркань напрасно называют князем мира сего, он владеет всеми договорами, присутствующими здесь, и кастовыми договорами, в основном кастовыми договорами и внутрикастовыми договорами, но так и некоторыми личными договорами. Он предопределяет, какие души здесь воплощаются, какие уходят, предполагает наполнение каждой касты различными умами, знаете, такой большой начальник отдела кадров, который распределяет кадры, который распределяет людей по сословию. Восприятие его как однозначно злой силы это невозможность взять его разум и взять его ресурсы на вооружение, а также невозможность через договор с ним персональный перейти из касты в касту, минуя общие внутренние, общие эгрегориальные, общие кастовые алгоритмы. То есть программы, которые на тебя влияют, а ты на них повлиять не можешь. Вот через аркан дьявол это можно сделать, правильно подключившись к нему и правильно задав задачу, да, правильно задав намерение. Возможно, вы не ту методику взяли на вооружение, вот у меня есть такое ощущение, что вы взяли методику человека, у которого у самого страха слишком много, вот, возможно, мне так кажется, я могу ошибаться, но, по крайней мере, при правильном понимании аркана дьявол, он наоборот дает толчок к развитию. А ни в коем случае не запирание на самом себе. И повешенный, как проекция матери-земли, проекция третьего аркана, она тоже не должна была вас так замкнуть на себя, она должна была дать вам рассвет и развитие женского, женской своей природы и умение понимать то, чего можно понять только в контакте с матерью-природой, с матерью-землей. Вот если, если правильно понимать этот аркан, если правильно к нему подключаться. Я рекомендую вам обнулиться полностью, а полностью обнулиться полностью, выйти из арканов и попробовать, как бы, попробовать все сначала, попробовать немножко с другим пониманием, потому что что-то они не то сделали с вашим сознанием, арканы. Не должно быть такого эффекта, если вы входите в них так, как положено в них входить. Не должно быть такого эффекта. Я по крайней мере такого еще не наблюдала, честно скажу. Да, может быть, просто самостоятельно, да, понимаете, если выходить в аркан дьявола через, через призму христианской традиции, да, там не только замкнет, там просто убьют, Сам, сама же христианская традиция и убьет, да, посмотрит на вас, как на брехера, как на отщепенца. Очень может быть. То есть надо, надо, надо правильная подготовка сознания, правильное намерение, что очень важно, намерение, с которым мы входим в любую трансформацию, оно, пожалуй, самое главное. Да, Наталья как раз и написала, да. да, тоже через христианские эгрегоры. Да, ну вот скорее всего именно они-то вас заперли, не дали вам воспринять вибрации того, этих мощнейших, сильнейших арканов правильно. Они бы могли сделать великое дело в вашем сознании, вывести вас на совсем иное развитие, А христианство заперло. Да, христианство это дело не любит.